Приземлила ударом тока Слышал, что больно, но думал, насколько На общем балконе кутила паскуда Куда бы зашиться там, где менее людно Ой, как ломает, передавила групп Ненавидишь, но безумно пытаешься все вернуть Растоптали, вывернули, поставили на колени Так почему же в своих песнях вы мне об этом не пели? Если это чувство, просто выброс эндорфина Скажи, почему так больно, сильно? Почему так больно, сильно, Макс? Если это чувство, просто взрыв оксидацина Скажи, почему так больно, сильно? Почему Клялся никого не любить. Отлично значит психика в норме. Завелся подругу в надежде, что это хоть как-то успокоит, как бы та ни старалась. Но тебя не добился взаимности, зато он и будет твоим гарантом спокойствия, не одинокости, стабильности, сколько ты будешь издеваться над ней, дружки, алкоголики, клубы, ночами шляться, хербами с кем, не замечая, как бедная любит пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую мразь превратился. Так ее не бросишь, пока так маме в слезах не учится. Обрви все канаты, примут меры быстро. Теперь никому не нужен гадаешь любовь это или привычка. Если это чувство просто вы про мне, скажи почему. В одиночестве ты думал, почему все именно так? Злой становится добрым, добрый ведет себя как мудак. В чем причина измены истерик, криков, побоев, слез и бабочек? И сделал вывод, что это любовь в с человеческой слабостью. Уже не важно, как она будет выглядеть и какого цвета волосы. Главное, чтобы манера и характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми сердцами жизненным опытом. И не спеша начнете строить свой мир с аккуратностью и осторожностью. Возможно, так и ничего и не случится, Возможно, тот выстрел был для тебя. Последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко. То светлое чувство, но и боль встретить не треска. Значит, ли в этом ты найдешь свой плюс.